Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет крутая платформа, биржа, называется Bigget. В общем, давайте сейчас рассмотрим, быстренько расскажу, расскажу вам, что меня заинтересовало в этой платформе, почему я подкинулся на эту тему, что здесь интересно, сейчас быстренько всем это разберем. В принципе, биржа максимально простая, нет никаких сложных заморочек, типа как на Binance. Все максимально просто, все здесь работает хорошо. Также здесь есть лаунчпады, есть купит трейдинг, фьючерсы и тому подобное. То есть делаем все, что угодно. То есть, в принципе, как на всех биржах. Ладно. Кстати, здесь еще есть хорошие бонусы. Когда регистрируемся, будете получать хорошие привилегии. И я сделаю ссылочку, оставлю. По моей рефералке, когда зарегистрируетесь, вы получите хорошие бонусы на старте. В принципе, все интуитивно понятно, здесь ничего сложного нет у нас. По, по травампингу, как бы, да, пару выборов и все прям торгуем. И что еще немаловажно, ну к этому чуть попозже подойдем, это токен этой биржи, который позволяет нам оплачивать комиссии и опять же на этом хорошо зарабатывать. Так, ну что, в принципе, все у нас тут как бы по стандарту, ничего нового, графики и тому подобное. Потом, когда выполняем задание, получаем до 150 долларов, то есть список наград идет разных, бонус бонусы, копитрейдинг идет. Кстати, очень крутая тема, которая сейчас очень актуальна стала. И с помощью копитрейдинга, я думаю, можно, главное, выбрать хорошего трейдера и заработать хорошие бабки по его алгоритмам. Я думаю, этим мы точно так же скоро займемся. В плане по лаунчпадам, вот мне очень нравится тема с лаунчпадом, а, имея токены биржи, да, можем потом участвовать в лаунчпадах, соответственно, как вы знаете, как только лаунчпад прошел, запускается проект, появляется на бирже, все, сразу же цена делает хорошие иксы, то есть мы моментально уже опять же зарабатываем и, соответственно, здесь как бы заранее мы можем увидеть какие-нибудь интересные, в принципе, топовые проекты которые будут для нас интересны, это не будет какой-то там, либо скам. Вот по, по поводу копитрейдинга. В следующих видео, которые я там буду делать, я именно покажу, как это будет работать. Ну так, вкратце, в двух словах я расскажу. Допустим, есть какие-то трейдеры, у них есть свои алгоритмы, по которым они торгуют. И мы смотрим, допустим, их историю, как там сделки там в плюс идут, либо еще как-нибудь, да, образно от любого нажали. Всего сделать 90 там сколько общий доход там прибыли там такое-то то есть смотрим насколько профитно торгует трейдер его прибыль и его убытки соответственно мы вливаемся рубля как под его алгоритм делаем ну я не, не говорю конечно что у одного трейдера все бабки всыпать это как бы неинтересно лучше несколько выбрать трейдеров чтобы еще опять же было свободное окно потому что они ограничены и, соответственно, по его алгоритмам потом торговать. То есть вы просто заводите деньги, которые, грубо говоря, сами себя блин, приумножают, торгуются. По алгоритмам данного трейдера, опять же, там в определенных парах и валютных, и как бы все работает отлично. Вот другого, да, показал, в принципе, вот у него общий доход там 9300. А, доступны торговые пары, по каким парам его алгоритм получается, доступны. А, опять же, прибыль, убытки по определенным часам графиком там работает и, как говорится с нами ну, здесь уже 432 дня то есть 1366 успешных сделок как по мне это очень очень хорошо хорошая прибыль ладно с этим мы разберемся чуть попозже потом я покажу как это задевает денежку и будем следить как это все будет работать по Твиттеру ну это у нас чисто Russian Юнити идет Здесь еще как бы не особо активности, у нас тут еще такая есть. Но тем не менее, за новостями, за обновлениями можете следить. Здесь все написано на нам на понятном языке. Точно так же и Telegram группа. И, кстати, там много языков, есть и разные группы, которые вы подберете для себя, которые вам больше подходят, к вам будет понятнее получать информацию либо задать какой-то вопрос по данной платформе. По деревитивам, кстати, на Хлон Биржа занимает, ну, там, бывает пятое, четвертое место, бывает третье. То есть это, как бы, говорит о многом. Это у нас, грубо говоря, вот, топ тот пять бирж и данная биржа у нас занимает хорошее место. А, в принципе, по монетам, которые здесь торгуются, здесь их бесчисленное количество. Объемы за сутки просто, не знаю, взрыв головы, как говорится. А, поэтому здесь у нас биржа все прекрасно. Сам токен по себе я, кстати, успел вот купить, когда была просадка, да. Купил его на 2000 долларов, данный токен. Сейчас у нас получается цена немножко пошла вверх, и но уже как бы в небольшом плюсе. Чем интересен токен? Да тем, что он сейчас стоит мало, платформа развивается. Очень много вариантов применения данного токена на этой платформе. Я думаю, может быть что-то подобное, как, допустим, биржа FTX у них тоже был копеечный токен он потом хорошо взлетел точно так же Binance, сами понимаете да? Binance, Smart Chain, это их система BNB взлетела ну я думаю, здесь хорошее будущее у данного токена будет я думаю, ну по крайней мере к концу этого года, баксов 10 он стоит будет точно там, как говорится, посмотрим но тем не менее, я сюда денежку влил будем сидеть, ждать как у нас будет идти движение в принципе, как бы на этом все. Так что, ребята, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Постараюсь ответить всем на комментарии, всем ответить, всем помочь. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.